Не поют Деревья Не растут И только мы плечом плечу врастаем землю тут Горит и кружится планета Над нашей родиной. дым И значит нам нужна одна победа Бой угас, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Слетает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна одна победа